Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. С вами мое дело в бюро. Я Екатерина Шишлова, ведущий эксперт двух учета налогообложения. И с нами сегодняшний телемост проведет еще наш шеф-редактор Елена Устенко. Доброе утро. Хочу напомнить, что вы можете задавать вопросы в онлайн-чате нашим экспертам. Они будут отвечать на них как в течение вебинара, так и если кто-то задал вопрос, сразу не отключайтесь. Ответ может поступить чуть позже, после его окончания. А мы сегодня с вами быстро пробежимся по чек-листу важных дел на конец декабря 2021 года и сформируем какие-то основные задачи на начало января 2022 года, к которым нужно подготовиться уже сейчас. Конечно, самое Одно из важных дел уходящего года – это выполнение графика платежей. Да, сейчас мы запустим презентацию. <свист> угу. Угу. Вот наш чек-лист, да, который мы будем рассматривать с вами. Не волнуйтесь, сейчас я быстро его перелистну, но мы, конечно, все это проговорим и еще к нему вернемся, кому, на, кому надо, сможете законспектировать. Да? А, значит, самое важное дело уходящего года у нас это график платежей да, и график отчетности, который мы сдаем. А, конечно... График платежей у всех организаций и предпринимателей, он индивидуальный, только вы знаете, когда, какому поставщику платить, когда расплачиваться с работниками. Мы к ним, кстати, еще вернемся. Но ну, а у всех, в принципе, у любого бизнесмена есть что-то общее с другим. Это отчетные даты по уплате обязательных платежей налогов, сборов, страховых взносов и, соответственно, отчетность декларации, налоговые расчеты, уведомления. И вот в этом плане очень удобно пользоваться нашим календарем. Да, да? вот на слайде перед вами календарь, но ну, не весь, за декабрь месяц. И он, где вот синие отмечены гиперссылками, у нас, если вы откроете в сервисе, это будут активные ссылки. Вы сможете перейти на каждую тату, там будут указаны те ну, действия, которые вы должны сделать в этот на эту дату, в этот месяц. Да, например, если здесь вот, да, мы видим сегодня 24, тоже ближайшая дата отчетов, да, и платежей каких-то у нас 27 декабря. Это там у нас остается уплата <как> НДС за третий квартал этого года, акцизы, уплата и декларации и уплата НДПИ. До 28 декабря мы отчитываемся в прибыльной декларации налоговым расчетом налоговых агентов по прибыли и платим авансовые взносы по, также по налогу на прибыль. У нас в календаре есть также статистическая отчетность. Да, вот про статистическую отчетность да, я хотела бы вам сказать, что нам часто поступают вопросы о том, что... Ну, не вся статистическая отчетность представлена в нашем календаре. Это связано с тем, что у всех респондентов стат-отчетность зависит не только там, от вида деятельности, но еще от размера его бизнеса, от того, кто он там, организация липы, и масса других вещей. Поэтому перегружать наш календарь всеми формами стат-отчетности не имеет смысла, поэтому, потому что это было бы просто нечитабельно. Да? Поэтому мы в календаре отражаем только ту стат-отчетность, которая используется большинством респондентов да, и которая имеет более общий характер. В отношении своих форм да, мы рекомендуем вам все-таки опираться на уведомление, полученное от Росстата. Если вы его не получили, то вы можете направить запрос да, в Росстат, либо воспользоваться сервисом, который на сайте этого ведомства есть. Вот. Также на этом сайте как раз расположен размещены ими же общий календарь статистической отчетности. и Им тоже можно пользоваться, вот, только с учетом того, что у них некоторые даты не переносятся. То есть нужно понимать, что по последним разъяснениям перенос дат от отчетности происходит также на рабочие дни. Вот. Относительно сплошного, да, статистического наблюдения, оно уже проводилось за 2020 год, а оно проводится один раз в пять лет, поэтому, в принципе, оно не ожидается, да? Выборочный контроль проводится чаще, но, соответственно, вот вам нужно опираться на данные, полученные вами в уведомлении. Вот из таких новинок, да, что может быть с 2022 года, по статотчетности это то, что малые предприятия должны перейти на электронный формат представления форм статотчетности. И вот совсем недавно изменил Росстат изменил. Сроки представления форм отдельных форм от отчетности, в каком плане? То есть он помимо конечного срока до да, крайней даты представления формы указал еще начальный период, то есть ранее, который он не будет принимать определенные формы. Но в отношении форм, которые будут подаваться в январе в принципе, ничего не изменилось, то есть их можно подать самое ранее после окончания отчетного периода, то есть не ранее там, 10 января. То есть 10 января их просто отпримет. В отношении остальных форум, которые будут попозже, да, там есть начальные сроки, мы это укажем в своем календаре по тем форумам, которые мы там отражаем. Кстати про электронную статистическую отчетность, это интересно. Это получается такое целое глобальное дело тоже наконец конец начала этого периода, потому что если кто-то не работал, да нет оператора до, не знает программное обеспечение сайта Росстата, как отправлять, то должен подготовиться к этой важной миссии передавать электронно статистическую отчетность. Ну, мы вернемся к 30-31 декабря, да? мы все, конечно, знаем, что 31 декабря в этом году, ура, выходной, но из-за этого у нас многие отчетные даты, которые приходились на этот период, они перекочевали плавно в 10 января, первый рабочий день а, Нового года. Но тут э, какой нюанс нужно учесть, да, а, допустим, мы у себя в календаре, Некоторые даты с 31 декабря все-таки указали в 30 Дело в том, что, допустим, касательно уведомления о смене объекта налогообложения при УСН и выборе ответственного подразделения по перечислению налога на прибыль в следующем году, там существует такой, такой, такой небольшой казус, да, и не очень понятно, насколько применяются тут общие сроки переноса на следующий ближайший рабочий день, поэтому мы своих пользователей предупреждаем, что, допустим, эти действия лучше совершить все-таки в этом году. Да и вообще, в общем-то, все уведомления, сообщения, которые предстоят а, в издаче даже 10 января, крайним сроком, да, тоже тот же переход на упрощенность тем налогообложения все-таки лучше решить до а, конца этого года. <coughs> ну, впрочем, вы найдете все эти сообщения также и в 10 января 2022 года. Тут вся загвоздка такая, да, в mm -hmm, Да, то есть можно, я могу пояснить, то есть загвоздка именно в формулировке той крайней даты, по которой подается это уведомление. То есть если для смены объекта на УСН это будет написано в законодательстве до 31, то для перехода на УСН написано не позднее 31. -го. То есть очевидно, что разница какая-то предусмотрена. Не знаю, но, да, была, но <свят> были письма определенные, да, ведомства немного не по этой ситуации, но и по этой были разъяснения на сайтах УФНС. В принципе, что... Все, что в налоговом законодательстве указано с формулировкой «до», нужно трактовать с формулировкой «не позднее». Если следовать этой точке зрения, да, то даже уведомление о смене объекта можно подать также до 10 января. То есть на крайний срок переносится на следующий рабочий день 2022 года. Вот. Но в связи с тем, что... Так сказать, в законодательстве все-таки это прямо не написано, да, и есть разница в формулировках. Мы советуем те уведомления, которые приходятся со сроком до, предоставлять, постараться, если есть возможность, 30 числа. Поэтому мы их указали и 30 и 10 в принципе. Вот, поэтому, ну, обратите просто на это внимание. Да, кто предупрежден, тот, как говорится, да, вооружен. Переходим к следующему глобальному делу конца года в бухгалтерии. Это, конечно, годовая инвентаризация активов и обязательств. На практике начинается она уже в октябре, с началом четвертого квартала, и к концу года должна быть уже, по идее, завершена. Но не секрет, ни для кого из бухгалтеров, что а, хотя бы документация по годовой инвентаризации а, продолжает да, оформляться даже в следующем году. Поэтому если кто-то еще не успел, можно сказать, что он и не опоздал. Еще не поздно. Если кто-то не знает, да, вот на слайде схема, как инициируется годовая инвентаризация. Конечно, ее началом должно быть то, то что вы должны собрать из всех ваших заколпов всю первичку, стребовать. Долги с подотчетников, с материально ответственных лиц, если ведется какой-то складской учет, да, все должны завести в программы, чтобы можно было сравнить фактическое наличие. Но, кстати, ведь не только инвентаризация активов, да, что там холодильник в офисе стоит, компьютер работает, но и обязательств. То есть мы делаем сверки с контрагентами, мы делаем сверки с налоговой инспекцией. То есть это важное дело конца года у нас тесно взаимосвязано с предыдущим выполнением графиков <coughs> платежей как а, контрагентом, так и в бюджет. А, хорошо было бы свериться до конца года, да, и подбить какие-то итоги, чтобы после новогодних каникул не очутиться, как говорится, да, с корабля на вал, вдруг узнать, что есть какая-то задолженность по бюджету. Очень, кстати, вот последние эти два вирусные года достаточно популярна стала дистанционная инвентаризация, то есть когда она проводится, и оформляется на основе каких-то средств фото, видео, фиксации, аудиозаписей. Это не запрещено законодательством, более того, в государственном секторе, это уже давно практикуется разрешено даже Минфином. Но единственное, что совет, чтобы материально ответственное лицо и член какой-то комиссии инвентаризационной все-таки присутствовал на месте, остальные могут быть на связи. Соответственно, инвентаризацию проводим, итоги подбиваем, делаем акты, Отражаем, конечно же, в бухучете и в рамках годовой инвентаризации не забываем о переоценке основных средств, например, там, да, если вы когда-то провели ее, хотели там, увеличить валюту баланса, чтобы стать более презентабельными для своих финансовых партнеров, то следуя порядку закрепленному в вашей учетной политике, как часто нужно это делать, тоже должны не забывать проводить периодически эту переоценку. У нас там много очень изменений. Да, да, с 2022 года, да, помимо учета и даже переоценки, в целом учет основных средств несколько изменяется, да, даже не несколько, но что-то остается, что это да, что -то, угу. то, потому что обязательно становится ФСБУ 6-2002. Обращаю ваше внимание, что в бухгалтерском балансе, который составляется за 2021 год, то есть по состоянию на 31 декабря 2021 года, подобные корректировки не нужно отражать вот материал подробный о том как начать применять да фсб вот 6 2020 у нас есть сервис. вы можете к нему обратиться так сейчас оно называется вот как изменится блок учет основных средств а, с введением фсб вот кстати у вас на слайдах qr-коды если кого-то смущает я немножко расскажу если вы смотрите наш вебинар с компьютера, а под рукой у вас имеется телефон, вы можете отсканировать этот QR-код. И он должен вывести вас на наши материалы сервиса бюро, которые касаются вот именно, допустим, этого слайда. То есть здесь, если мне не изменяет память, у нас зашифрованы ссылки как раз на рекомендацию про годовую инвентаризацию. И как раз, по-моему, вот это вот ФСБУ 6.2020, о том, как на него перейти и что там нового, тоже зашифровано вот в этом в коде я немножко подожду, если кто-то сейчас схватил телефон, отсканировать. Вот Нашим следующим делом с вами, допустим, будет проверка нормируемых расходов при общей системе или упрощенной системе налогообложений. То есть примерно список расходов вы видите, да. Объясню, в чем суть. Допустим, рекламные представительские расходы у нас нормируется в зависимости от проц... процентов, берется от оплаты труда. Соответственно, если рекламные представительские расходы в течение года, ну, как-то сумма незначительно изменилась, а вот фонд оплаты труда за год у нас да, подрос, то, соответственно, к концу года и сумма у нас может вполне уложиться в нормированные расходы и уменьшить налогооблагаемую прибыль или... Доход, облагаемый, при упрощенной системе налоговой также, к сожалению, может быть, и в обратную сторону. Да? Фонд оплаты подросы, но расходы тоже значительно подросли, и большая часть из них, допустим, уже не войдет в установленные лимиты. Ну да, в общем-то, мы каждый отчетный период должны У -у -у, это делать, но да. в конце года надо проверить, вдруг сюрприз. И да, или повезет. Учет праздничных расходов, да, то, то, на что нам дает добро наше руководство, оформляет документальный отдел кадров, или в каких-то маленьких, может быть, фирмах у предпринимателей это ложится тоже на плечи, бухгалтерии. Это подарки работникам, это премии, подарки контрагентам, может быть, какие-то корпоративы сейчас онлайн-корпоративы очень популярны стали, все это должно найти у нас отражение перед закрытием года. И, кстати, часто и очень у нас вопрос в чатах онлайн экспертам на сайте бюро и консультантам горячей линии о том, ну как же вот нам сделать так, чтобы все-таки эти подарки учесть как-то в уменьшении прибыли налог сделать поменьше, как бы, ну как за счет, да, немножко бюджета. Ну, в общем-то, и никак. Я вас расстрою, потому что если это только не подарок за какие-то трудовые да, производственные достижения, прописанные в коллективном договоре, допустим, или положение о премировании, там, что вот, ценный подарок за особый вклад, то э, подарок любой – это все-таки безвозмездный дар. А у нас налоговое законодательство такого не любит. То есть есть очень узкий перечень безвозмездного имущества, которое принимается в налоговых расходах, и это не про нас, это в основном дары некоммерческим организациям, там особенно связанные с лечением коронавируса, и подарки работникам сюда не входят. Поэтому их учесть, к сожалению, мы никак не сможем. Да, mm -hmm. но тут надо еще не забывать о зарплатных налогах и страховых mm -hmm. взносах. То есть если вы платите непроизводственную премию, то вы попадаете еще на эти платежи, да, то есть это все облагается страховыми взносами, и нужно будет удержать НДФЛ. Но если премия будет выдана в натуральной форме, то есть мы как бы приобретем для нее по характер подарка, но для этого нам, скорее всего, нужно будет оформить это все документально правильно, да, потому что есть определенные риски. Но в этом случае подарки да, у нас не облагаются по законодательству, то есть по не страховыми взносами, не в размере не более 4000 рублей в год. Если для работника то тоже не будет НДФЛ удерживаться. Вот, но есть риски, то есть важно правильно все оформить, то есть лучше оформить так, чтобы это не было отражено как премия где-то в приказе, а именно фигурировало слово подарок, и также было бы хорошо, если бы это было оформлено договором дарения, чтобы максимально исключить возможные претензии. Вот. Но если это остается непроизводственная да, какая-то премия, то нужно понимать, что мы страховые взносы нач... будем начислять в момент начисления премии, то есть независимо от ее а, выплаты в какой-то период или издания там, приказа. Вот. А НДФЛ с непроизводственной премией мы удерживаем тоже в момент... Ой, страховой момент начисления мы... Начисляем, да? Я просто уже забыла, что я сказала. Ну, в общем, ну, ну это в, общем, был, в общем, да, в момент выплаты, да, мы удержим. Итог такой лучший подарок, да, недорогой. Да. Вот, но зато без НДП и да. страховых взносов хоть за счет работодателя, но хотя да. бы без зарплатных налогов, которые значительно, конечно, увеличивают налоговую нагрузку у работодателя. Про, про документацию, кстати, про, по премированию, если у кого-то бухгалтерии этим занимается, про графики, а, после праздников работы, предпраздничная работа, да, обо всем этом, кстати, можно посмотреть в записи, уже был у вас вебинар по кадровому делу он назывался шпаргалка для кадровика по делам конца 2021 года там тоже все это должны были вам рассказать если кто-то не присутствовал его можно в сервисе по записи найти и посмотреть по итогам календарного года у нас также нужно проверить налоговое резидентство отдельных работников или каких-то, может быть, постоянных исполнителей по ГУПД. Это если у вас иностранцы, например, работают, или а, россияне, которые при этом живут или учатся за рубежом, то есть по итогам года какой-то человек, да, прожив, присутствовав в Российской Федерации более 183 дней, может превратиться в налогового резидента миграционного законодательства, здесь никакого отношения не имеет. И Доходы его будут облагаться уже по пониженной российской ставке 13%, которой мы все гордимся, да, из всех стран, по-моему, наиболее низкая налоговая нагрузка в этом плане, вместо 30%. И наоборот, в случае признания их нерезидентами, соответственно, с доходов будет уже взиматься повышенная ставка. Ну, плюс еще, конечно, надо вообще не забывать про пятимиллионный предел дохода, да, да каких-то. Да. Да. Сейчас Елена нам расскажет. Да, я расскажу. Хорошо. Значит, что я хотела сказать по поводу резиденции, да, что еще есть у нас определенный каст, каста, да, таких сотрудников, которые являются работниками из ЕАС, да, ну, например, Беларуси. Вот. Они, как по общему правилу, в принципе, приобретают резидентство налоговое у нас, по нашему законодательству, практически сразу, при приеме на работу. Но это не исключает того, что нужно в конце года проверить их резидентство. К сожалению, были такие разъяснения, да, что и в отношении них действует это правило. То есть нужно проверить, остались ли они резидентами на конец года. Вот. Это немного спор, вопрос были и другие разъяснения, но тем не менее мы считаем, что, наверное, этому стоит следовать. Поэтому не забывайте об этом. В отношении прогрессивной ставки, вот из таких вот примеров, что нам задавали, да, очень многих беспокоит что работодатели переживают, что вот если вот работник получал еще какие-то доходы, о которых он не знает, и вот или от других, там, допустим, контрагентов какие-то вклады у него были, ну, в общем, переживают да, работодатели, что они не знают, что доход сотрудника мог превысить уже 5 миллионов, а он все удерживает 13%. Ну вот, не надо переживать, потому что тут действует тоже правило, как и в отношении других э, доходов, то есть и друг, ну, друг, общего налогообложения по НДФЛ. То есть налоговый агент отвечает только за те доходы, в отношении которых он является источником выплаты. То есть если м, работник получал какие-то другие доходы от других а, налогов и агентов, да, то а, м, это дело уже будет налоговой инспекции. В конце года она получит эти данные и э, будет выслано сотруднику, ну, в данном случае гражданину, там сотруднику разных да, организаций, будет выслано уведомление на доплату просто налога. Поэтому тут не стоит переживать, просто нужно делать вот, на, выполнять свои обязанности налогового агента именно в отношении тех доходов, источником которых являетесь конкретно вы. Ну и вот как раз продолжая плавно да, тему доходов наших работников, самый главный подарок на Новый год – это выплата зарплаты. Да, если день зарплаты у нас приходится на выходной или нерабочий праздник, соответственно, а зарплату нужно выплатить накануне. Как это не, не любят делать многие бухгалтера, когда а, у меня год закрывается, какая еще зарплата, не ну, платила. тоже есть. хотят получить зарплату. Ну, к сожалению, да, есть такие прецеденты у нас от пользователей, которые говорят, как мне не платить зарплату. А, ну, допустим, да, если вот срок выплаты зарплаты во многих организациях это 5 число месяца, допустим, 5 января, да, а, 2022 года на uh -huh. слайде у нас мы все еще этим годом живем, изменяемся. Ah, да. 5 января 2022 года, то, соответственно, это еще новогодние каникулы, это еще праздники, и а, зарплату нам придется выплатить <как> в какой-то период с 28 по 30 декабря, потому что в этом году а, 31 -го у нас выходной. И, конечно, оптимально это сделать не в последний рабочий день, чтобы не было какого-то, да, зависания платежей, потому что хотя официально 30 декабря это не предпраздничный день, потому что 31 это просто выходной, перенесенный с других чисел, но многие работодатели, я думаю, пойдут на уступки, там вот или корпоративы, или, или просто сотрудников тоже по домам пораньше отпустят, вдруг... Поэтому, чтобы избежать зависания каких-то платежей, непоняток и выхода на работу 31 декабря или в начале января, лучше это сделать заранее. Ну И, да, но тут действует правило, что в пользу работника все решается. Да, чем, И, чем, чем есть, раньше. Даже труд, даже при ä, условии того, что, допустим, зарплату может приходиться не на 5, а, допустим, на 10 уже число, mm -hmm. то есть, в принципе, она может быть выплачена 10, он рекомендует выплачивать все равно, ну, то есть допускает возможность выплаты заранее в этом случае, то есть действует в пользу работника. Вот. тут главное не забывать об удержании НДФЛ его уплате, то есть налог должен быть тогда удержан и уплачен не позднее следующего рабочего дня. Вот. относительно НДФЛ я хотела тоже вот эту тему затронуть, хотя нам mm -hmm. надо ускориться. Шерсть но, тем НДФЛ не менее, он, любимая да. наша. Очень много вопросов по изменениям в этой форме, то есть за уже 2021 год мы отчетность по НДФЛ сдаем в обновленной форме и справку, да, которая теперь является частью этой отчетности. Вот, и очень много, да, у нас поступает вопрос по поводу той, так сказать, необычной поправки, которая была внесена в эту форму. То есть она, в принципе, не особо принципиальная, но она... Особенные, так скажем. То есть теперь э, в справке 2... Ой, 6 НДФЛ... Ой, господи, в расчете 6 НДФЛ э, не отражаются... То есть доходы отражаются только при условии их выплаты. Что это значит? Поскольку никакие строки в самой форме 6 НДФЛ не изменили своего э, наименования, да, то есть в, в расчете также отражается начисленный доход, рассчитанный налог и, и уплаченный налог, да, то мы понимаем, что, очевидно, это касается какой-то особенной ситуации, а именно не выплаты, да, зарплаты. Вот, поэтому э, я могу сказать, что вот если все происходит так, как должно быть, да, то ни, ничего не изменилось. То есть, допустим, вы начислили зарплату 31 декабря, э, и выплата у вас там прошла, допустим, 28 декабря или 10, да, то вы все отражаете, как и раньше. Поясню, да, на примере, допустим, вы выплатили на числе 31 выплатили 28, у вас все, да, то есть и начисленный доход, и рассчитанный налог, и удержанный и там уплаченный будут отражены в расчете за 2021 год, то есть будут заполнены строки 110, 140, 160, 020, 022. Если выплата зарплата придется на 10 января, да, то уже действуют правила переходного периода. Да, то есть мы а, начисленный доход и рассчитанный налог а, отражаем в отчетности за 2021 год, то есть это строка 110-140, да, а в отчетности, в расчете за уже первый квартал 2022 года мы отражаем 160 строку да, и 020-022 Строки. То есть это уже будет уплаченный налог да, и, соответственно, удержанный в момент выплаты. Вот. В отношении этого особого правила, вот если вы, допустим, начислили зарплату, но вы ее не выплатили, и вы, у вас есть уверенность что в том, что вы ее не выплатите. Да? По крайней мере, до крайнего срока представления расчета за 2021 год. В этом случае, исходя вот из этих новых правил, вы не должны отражать начисленный доход. И не отражать его также и в справке. Вот. А в предыдущих примерах да, мы отражаем все в справке, которая раньше была 2 НДФЛ за 2021 год. То есть вот в этом есть такая особенность. Наши советы по тому, как вот определить ту грань, да, когда мы понимаем, что зарплата не будет выплачена, да, и как нам это все правильно отразить, все-таки в 6 НДФЛ, вот, вы можете прочитать в нашем сервисе, когда там что можно сделать в этом случае. Вот, но в принципе ничего... Существенного, все это будет в любом случае урегулирован момент выплаты подачи уточненных расчетов. Ну и Еще про зарплату, кстати, не забываем. Или сами, или вместе с отделом кадров проконтролировать соответствие новому размеру федерального МРОД. Да, он у нас повысился с нового года 13 890 теперь. И если ваш работодатель присоединился к региональным соглашениям, соответственно, Скорее не отказался. То есть присоединились не смог отказаться. Не отказался, да. То и региональные размеры тоже учесть нужно, потому что они могут Регион у нас будут. Да, да, они сейчас пересматривают, потому что многие установили еще до того, как президент сказал, что Мурон должен быть повышен. Поэтому сейчас некий казус есть, допустим, в Петербурге МРОД сейчас минимальный размер оплаты выше, чем в Москве. Вот, ну, такой вот... Столица северная да. тоже. Ну, мы ожидаем, что в Москве будет повыше. Но, в общем, сейчас на самом деле многие регионы уже пересматривают, есть проекты, мы смотрим, о том, что они увеличивают свои минимальные размеры. То есть либо они будут увеличивать, либо приравняют к федеральному МРОД. В отношении выплаты зарплаты, что тут можно сказать, что нужно помнить, что ваш уровень зарплаты, ваш персонал не должен да, быть меньше, либо вот этого регионального умрота, если вы не отказались от ä, этого согла соглашения, да, и либо он в любом случае он не должен быть ниже федерального умрота. Единственный вариант это когда неполная занятость, да. Вот, при этом имейте в виду, что нельзя допускать, чтобы ваша зарплата вашего персонала э, доходила, доходила до этих минимальных границ при условии, что вы там начислили районный коэффициент или какие-то надбавки за труд, который отличается от нормальных условий труда, например, за разъясненный характер работы. Это неправильно. То есть э, мороту должна соответствовать оплата труда именно в том, в виде, в котором она предусмотрена там законодательством. То есть туда включаются доплата, надбавки, да, но вот это вот все остальное, это уже должно быть начислено сверх той суммы, которая будет соответствовать МРОТ. Вот, поэтому, если вы это не соблюдаете, да, то, в принципе, это сейчас очень хорошо контролируется, и это не только э, звоночек будет из, может быть, да, из трудовой инспекции, но это и вариант вызова вас на комиссию по легализации да, налоговой базы, налоговую инспекцию и вообще возможность применения мер ответственности. Поэтому э, в данном случае ну, к МРОДу надо все-таки, то есть не менее МРОТ, лучше э, выплачивать. Да, если даже это не ваша вотчина, да, и есть у вас это отдел кадров, все-таки как-то... Лучше с ними это все да, ну то есть Если вы хотите месяц. платить меньше минимального размера оплаты труда, ну то есть это традиционный вариант, от, как мы уходим, объясняем это на комиссии, да, что неполное рабочее время. Но имейте в виду, что все равно это должно, то есть это все можно проверить, и это проверять, поэтому будьте бдительны в этом вопросе. Ну, от этого налоги зависят, поэтому любят они да, задавать и такие очень вопросы. очень большие там страховые. Да, может быть, неприятностей там всяких и не будет, но пожурят, а оно вам надо вообще это. Ну, годовая инвентаризация, да, прошла, зарплату выплатили, итоги подбили, проводки все завели и заканчиваем год глобальным бухгалтерским действием, которое в бухгалтерских программах работает в общем-то, с одной кнопки реформации баланса. То есть закрываем 90-е счета, схлопываем 91-е и ждем момент истины, куда спишется у нас прибыль или убыток. Но дело такое, да, ежегодное, mm -hmm. поэтому останавливаться на нем, конечно, не будем. Все вы это прекрасно, все сами знаете. Ну, привычная стандартная операция. Да, Поддерживаемые программным обеспечением интернет-бухгалтерии, стационарных программного обеспечения. Что касается изменений законодательства, да, это вообще такая тема, мы о ней бесконечно можем разговаривать, но у нас время очень ограничено, вот, потому что изменений очень много, и был, кстати, от коллег из, семи, из семейства моего дела интернет-бухгалтерии у вас вебинар интересный на эту тему, об изменениях 2022, да, а я просто вам тут могу рассказать, допустим, как, что в бюро есть огромное количество материалов по этому, по этому поводу, это аналитические таблицы по каждому практически налогу, по правовым основам, по трудовому законодательству. Основам налогообложения, в которых подробно расписано, что было, что стало, что будет и чем дело закончится. Вот. и Ищутся они прекрасно в поиске всей и отдельно, если вы по конкретному какому-то налогу хотите узнать изменения, но объединены они общим материалом. Вот скрин у вас на, на слайде представлен, он называется «Кратко о важных изменениях законодательства начала 2022 года». Это некое обновление, да, с синим цветом подсвечены гиперссылки, то есть вы можете кратко пробежать этот текст, он тоже структурирован по налогам. По каким-то ключевым разделам, интересным для бизнеса. И вот за что глаз у вас зацепился, вы можете кликнуть на ссылочку и вас перебросит в более подробный материал, который вам уже а, все это объяснит. Да, для в общем, для всех людей, да, которые занимаются наверное, бухучетом налого, налогообложением, каждый год. Возникает такая ситуация, когда все отдыхают, шопятся, а мы вот блюдем уровни, вот, изучаем изменения законодательства. Ну, когда-нибудь, наверное, начнется и у нас праздник, и все-таки их станет чуть меньше, но это каждый год, действительно, это тяжелая работа, и все-таки остановлюсь я на двух важных изменениях. Не удержаться, В отношении обязательно нужно... Все-таки, как я, не очень я сторонник бухучета, учета, но, тем не менее, вот изменения ФСБУ, да, то есть приняты ряд обязательных ФСБУ, которые, с которыми необходимо знакомиться. С чего надо начать? Надо понять вообще обязательно для вас применение новых стандартов. То есть... В полном объеме, да? да? То есть применение обязательно? Ну, это да, но есть же какие-то... Исключение всегда. Вот, как я говорила, что и на предыдущих вебинарах, то есть малый бизнес, который ведет упрощенный учет, да, у них есть и упрощение применении этих по СБУ. То есть, в принципе, если вот эти упрощения применять, то можно сказать, что глобально для них ничего не изменилось. Во-вторых, Во мы очень много сейчас получаем вопросов да, по применению ФСБУ, по аренде. Вот. И в отношении именно арендных, арендных договоров. Вот имейте в виду, что если у вас лизинговый или арендный договор заключен в этом году, вы малое предприятие, то вы, слава богу, можете не применять новое ФСБУ. Вот, Поэтому, в общем-то, не странно, что многие спешат перезаключить это, эти договора или заключить новые в этом году. Вот. Но в данном случае очень важно тогда, чтобы у вас, ваш лезвенгодатель или арендодатель прописали условия о том, на чьем балансе будет учитываться это имущество, потому что с нового года это абсолютно не важно, потому что учет уже ведется вот наши не разные, просто разных видов аренды, операционные без выкупа или финансовые с выкупом, да, определенно она отражается на счетах учета, то есть она может возникать, становится может вообще ни у кого не возникать. Ну, в общем, в налоговом учете тоже пытаются законодатели как бы хоть как-то свести это воедино, поэтому с Нового года у нас... А арендаторы лизинга-получатели учитывают только арендные лизинговые платежи за минусом выкупной стоимости, да, а лизингодатели амортизируют имущество. Вот. И единственным плательщиком налога на имущество признается уже арендодатель, лизингодатель. Вот. В связи с этим ну, есть масса тонкостей, да, которые ну, в общем, новый ФСБУ принесло свои вения в учет, да, то есть и в, в налогообложении, в принципе. Вот сейчас недавно мы добавили письмо о том, как в принципе считать, да, налог на имущество, потому что это не очень понятно, поскольку даже у лизингодателей или у арендодателя это не может, не учитываться на, в бухучете как основное средство, а будет учитываться на 76-м как инвестиция в аренду. Вот, с этим не очень понятно, как считать его остаточную стоимость, но есть разъяснения, мы их привели, вот. И, в общем, все выкручиваются как могут, но смысл остается одним, да, что многие, конечно, я понимаю, почему, пытаются сейчас сделать все возможное, чтобы остаться на старом методе учета. То есть если ваши договора будут заключены, повторяюсь, в этом году, то, в принципе, вы можете вести учет по старому. Вот. Также важные изменения еще у нас по больничным. Что они будут электронные, вот, и полностью зачетный механизм уходит в небытие, так скажем. То есть все пособия будут платить ФСС. вот Работодатель будет платить только за первые три дня нетрудоспособности работника. Вот, в связи с этим, в основном работодатель, единственная его работа будет в том, чтобы подать определенные сведения в фонд, которых у него нет, да, и уже сам фонд он назначит и выплатит пособие. Вот, мы часто, очень часто до сих пор, да, хотя уже и в этом году пособие выплачивает ФСС, мы получаем сообщение о том, что вот ФСС расчет, там, калькулятор на сайте считает неверно, Поясню, не всегда фонд быстро обновляет да, свой расчетчик, не всегда там все досконально учитано, учитано то есть э, есть определенные тонкости в применении этого, то есть есть, так скажем, скидочка на то, чтобы что они там что-то не дообновили. Поэтому я вам рекомендую, мы оставили у себя в сервисе, конечно, потому что работодатели все-таки должны знать, да, как рассчитывается пособие, вот, естественно, поскольку они тоже участвуют все-таки в процессе его назначения. Вот, мы оставили у себя материалы, как это все считать, и нужно понимать, что в пособии очень много элементов, которые, казалось бы, называются по-разному, но они очень близки по значению, и, каждому из них применять своя определенная форма, свое определенное правило. Поэтому даже если вам кажется, что вот, вот я процентов уверена, сколько раз я открывала, потому что все тоже не упомнишь, и смотрела, и убеждалась в том, что нет, вот все-таки расчет верен. Поэтому тут, конечно, нужно просто открывать и тщательно смотреть наши материалы и просчитывать. Но в любом случае, конечно, поскольку мы понимаем, что выплата идет от ФСС, то есть в общем-то, для работодателя сейчас не особо это важно, потому что основной отправной точкой является то, что вот сколько фонд насчитает, столько он и выплатит. Далее это дело уже работника. Если его не устраивает сумма выплаты, он решает это дело с фондом. Вот поэтому в данном случае ну, работодатель только может подсказать да, или как-то напутствовать да, да, да, своего счете. работника. Вот. ну, в основном ну, очень много изменений, да? Да. Очень ну, много изменений, делать? которые потребуют изменения, Кстати, изменений законодательства плавно перетекают у нас в изменении учетной политики организации, да. Хотя бы чтобы взять и заменить, простите, название ПБУ 601 на ФСБу шесть две тысячи и, конечно, поменять какие-то новые, применить какие-то новые положения, выбрать какие-то новые способы учета. Что касается изменений учетной политики, да, на на следующий год. То есть если что-то мечталось, на способы, методы учета какие-то меняемые, соответственно, учитываем мы изменения законодательства. Напоминаю, что вебинар у нас «Экспресс». И много вам тут Елена понадобавляла mm. интересного, на что нужно обратить внимание, да? Но, к сожалению, мы не сможем вам даже рассказать, допустим, а что конкретно поменять в учетной политике. Зато у нас есть чудесный материал, который называется учетная политика, что следует поменять с 2022 года. И там прям практически по полочкам и разложено. Ну, что... в, основном это... в основном, да, это новые бухгалтерские стандарты, которые нужно применять. В года вот, и вы, вы там заодно сможете сразу посмотреть кто должен применять кто нет и что конкретно вот эти там квази перспективные ретроспе ретроспективные Обожаю. методы да мы их уже полюбили а, минус да. да я всегда говорю в их учет это то что в их учете на нашей стране очень не соблюдается требование рациональности его видения Согласна, да, это верно подмечено. Но еще одно важное дело, оно все не кончается, да, еще одно, ну, и вам да. кажется, что сейчас уже все а, закончится. Выбор режима налогообложения по части в малых, в малых, объектах малого предпринимательства и среднего ложится все-таки на плечи бухгалтерии отдельного, какого-то финансово-аналитического отдела там нету, поэтому а бухгалтер может присоветовать, да, директору, Сменить режим налогообложения. Кто-то по, по своему там желанию, кто-то вынужденно, потому что проанализировал и понял, что в будущем году э, в лимиты какого-то специального режима налогообложения он не укладывается. Придется ему переходить, например, на ОСНО. Да? Э, сейчас у нас их пять. Как вы все знаете, но с лета будущего года нам обещают еще один автоматизированную упрощенную систему налогообложения АУСН, АУСН которому пророчат избавление от должности бухгалтеров. Да, все налоги будут читать ФНС. Не верьте, не верьте, да, как говорится. Бухгалтер не нужен, бухгалтер ушел в отпуск, вернулся уже 100 отчетов, но придумали еще чего-то, как налогово все это передать. Конечно, опробировано немножко, возможно, это было на налоги на профдоход, да, но, как все мы знаем, в коммерции все не так просто, как у самозанятых, и не каждого, кстати, устроит, судя по условиям, эта упрощенная система автоматизированная, но мы немножко подробнее ее коснемся, там, Сейчас это законопроект, он прошел, если я не ошибаюсь, только первое чтение недавно в Госдуме. Поэтому вот когда он чуть-чуть ближе к финишной прямой, хотя бы второе пройдет, где вот у нас на втором чтении в Госдуме такие конкретные бывают правки, сильные, чтобы уже э, вам рассказать именно, как он будет работать. Ну, может, вы уже и сами знаете. Но есть у нас в системе материал уже по как бы, тому сырью, да, который предоставила налоговая служба, в Госдуму для рассмотрения тоже можно почитать про АУСН. А, как это будет, называется. Ну, планируют да. они ее к да? да? к лету уже, где-то с весны там можно будет подавать заявление, уже начали разрабатывать uh -huh. формы, уведомления. А, странное дело, что для того, чтобы инспекция рассчитала вам налоги, придется подавать еще какие-то уведомления <laughs> о том, что вы, вы там что-то там посчитали, ушли. Ну, и, соответственно, заявление о том, что вы хотите на нее перейти где-то весной, вот, дай бог, да, это вот Проект, который сменил онлайн УСН, который долго, несколько лет, по-моему, висел в проектах. Ну, и до мы сих пор висит. Раз, ну, что там какая-то была загвоздка с тем, когда подавать уведомления. Осталось 31-е, да, потому что они пытались ввести с 1 января. А, ну, да, в общем, ну, сейчас это будет полезным, Конечно, конечно. Да. да, поэтому они почему-то вводят его с середины года. И, видимо, всем разрешат и прыгнуть в середине года на него. Ну, посмотрим. И... Mm -hmm. а, да, если мы меняем налоговый режим, то мы не забываем о том, что если у вас есть контрольно-кассовая техника, да, то вы должны ее перенастроить, чтобы уже в первый рабочий день нового года, когда бы он у вас ни был, 1 января, 10 января, чек, который, первый чек, который пробьет кассир, в нем была указана уже соответствующая правильная система налогообложения. Там еще у нас про упрощенную систему, да, да, да хотели сказать. что вышло письмо, которое несколько изменило э, предел дохода, да, который нужно соблюсти, чтобы перейти на УСН. То есть мы все знаем, что это одно из условий да, применения этого спецрежима, это критерии дохода за 9 месяцев э, до перехода. Да? Раньше... Уже даже в том году, да, еще ведомства озвучивали эту цифру 116,1 миллиона рублей, но сейчас была озвучена другая сумма, 123,3 миллиона рублей, то есть, как бы, Подросла. лимит повышен, да. в принципе, это плюс для налогоплательщика, то есть, больше смогут перейти, да, на УСН, но тут загвоздка именно в применении коэффициентов дефляторов, то есть, э, раньше почему-то ведомства говорит, говорили о том, что нужно применять текущий коэффициент дефлятора. То есть, если мы с этого года переходим на следующий, да, то есть в следующем будем применять USEN, то мы должны применять коэффициент этого года, 2021. Сейчас э, в новом письме они говорят, что нет, нужно применять коэффициент 2022. Естественно, он больше, и э, сумма дохода подросла. В принципе, наверное, это логично, да, потому что... Ну, мы планируем. Какие мы планируем, да, да, и наши... доходы получим в будущем? Да да, да, да, да. Но в связи с тем, что все-таки были разъяснения о более меньшей сумме, да, и эти разъяснения да. в том числе поддерживал ФНС по городу Москве, например, то мы пока советуем придерживаться все-таки как безопасного варианта меньше суммы. Вот, что тут можно сказать? Можно ну, наверное, попробовать и перейти, и, следуя разъяснению 123.3, у нас, в принципе, просто уведомительный характер, да, ну, да. переходим, и все. Вот, но разъяснение знает, есть. Что им да. в середине года придется, да? да но, но это как бы не всех коснется, слава богу, то есть да, по, по факту, а, то, если так подумать, то это... Те, кто попадает в этот промежуток 116,1 миллиона, 123 и 3. то да, есть, и если вы ниже, новичку. Да, и не касается тех, кто вновь переходит. То есть если Новый, вы, да, новая компания. организация или предприниматель, mm -hmm. или если у вас гораздо меньше 116 миллионов, то у вас эта казусная ситуация, слава богу, не коснется, но она есть. И, кстати, еще одна, может быть, хорошая новость для кого-то, это то, что в этом году налоговая служба спустила вниз распоряжение о том, что уведомление о переходе на УСН не применять по экстерриториальному признаку. То есть, что это значит? Это вы можете зайти в любую налоговую инспекцию, вот там были в командировке, да, ну, я условно говорю, вы, руководство, и решили... Отдыхали. и тут подтвердили 123, и до да. 10 вы и еще бухгалтер... можете. Вы как бухгалтерии, Ты... говорите, подать нужно сейчас, лучше, да, не 10 января. Может зайти генеральный директор в любую налоговую инспекцию, кроме другого региона. Но должны принимать экстерриториально. Было спущено официальным образом из ФНС России нижестоящие налоговая налоговые службы. Ну и вот те, кто выбирает еще да, режим на будущий а, год, опять же, рекламный вебинар немножко у нас получился, извините. Но в моем бюро есть хорошие материалы по подбору режима, например, аналитические таблицы, где сравнение есть многих показателей, при каком режиме что происходит, какие налоги платятся, какие не платятся, какие доходы должны быть. И есть еще более простой способ обратиться к нашим экспертам-консультантам. горячей линии. у них есть такая дополнительная опция «Подбор» оптимального режима налогообложения, оптимальной налоговой нагрузки. Вы им предоставляете какие-то основные показатели своей деятельности, там, вид деятельности, регион, какие-то там общие, общую сумму дохода, и они подбирают вам оптимальную налоговую нагрузку. Вот можете тоже а, к такому способу обратиться. Что касается у нас бухгалтерских дел уже а, 2022 года, да, вот в начале в самом вебинаре мы проговорили с вами о виртуализации статистической отчетности, которые должны вы подготовиться, если вы вообще не знаете, что такое ЭДО, а, ТКС. Да? А, как там у нас? Сейчас будет Росстат. У них, по-моему, несколько способов сдачи электронной отчетности. Вообще. И через ТКС, и через сайт можно сдать, и через программное специальное обеспечение. Это, конечно, только вам выбирать, насколько... Какой способ удобнее? Ну, опять же, как бы график платежей, да, составляем на начало 2022 года, потому что январь месяц, посмотрите, практически половина месяца до 10 января а, налоговые услуга. Налоговые, не налоговые, новогодние каникулы. Это у нас Борис Ситов, омбудсмен, все пытается пролоббировать очередные налоговые каникулы, хотя бы для малого бизнеса да, по уплате налогов из-за распространения коронавируса. Но как-то не очень пока у него получается, к сожалению. Поэтому до середины января у нас каникулы, новогодние праздники. И, конечно, потом в выходе мы должны знать, кому что мы должны заплатить и перечислить, особенно в бюджет. Да. Вы, как бухгалтера, прекрасно знаете, что зачастую встает вопрос между бюджетом и контрагентом, Да, и генеральный директор говорит, заплати поставщику, а вы, как бухгалтер, биться только головой об стенку, зная, что и штрафы, и пение, и блокировка счета, которая просто останавливает деятельность организации, в целом, поэтому 10 января, да, напоминаю, там в нашем календаре продублировано уведомление, сообщение о переходе на ОСН, о выборе ответственного подразделения, о смене объекта налога на обложение. И там уже к 17 числу мы готовимся к уплате страховых взносов и персонифицированной ну, отчетности. Да, отчетности у нас. Вот, по персочетности. Да, я хочу сказать, что несмотря на Бесконечно то, что... Бесконечно можем говорить. Несмотря на то, что эта форма вот, СЗВТД, она вообще, в принципе, довольно примитивна, да, и в основном это перс данные сотрудников, да, то по ней очень много вопросов, очень много. Особенно по заполнению кода и трудовой функции. Масса вопросов. Уже у нас есть специальный материал, как подобрать... Максимально возможно ближе подобрать, но если вы не угадаете, ничего страшного в этом нет. Из последних новостей, с полей, так сказать, могу сказать, что какой был вопрос такой оч очевидный, да, с 22 ноября отменили. Обязательность оформления приказа в приеме на работу. То есть теперь можно не оформлять приказа о приеме на работу. Но тем не менее приказы участвуют, являются отправной точкой для отчета э, срока сдачи с СЗВТД при таком кадровом мероприятии, как прием на работу. То есть у нас СЗВТД подается не, позд... не позднее следующего рабочего дня после вот этого приема на основании там приказа или других документов. Вот вопрос у многих еще на... В предыдущем вебинаре я видела, что задавался этот вопрос, что делать, если приказа нет. То есть мы решили его не составлять. Но в этом случае вот недавно было разъяснение на сайте одного из УФНС, что нужно тогда опираться на дату заключения трудового договора. Это не всегда удобно. Почему? Потому что иногда да, дата заключения трудового договора одна, а выход на работу работника прописан на нем другой. Вот. И для того, чтобы несколько иметь да, возможность регулировать срок представления СЗВТД, я не рекомендую отказываться от приказов. Мы все рекомендуем не отказывать от приказов приеме на работу. То есть в данном случае вы сможете его составить, допустим, не позднее трех дней с момента фактического да, начала работы этого работника. И, соответственно, у вас будет еще несколько дней для того, чтобы составить форму. Составить ее форму правильно, грамотно. Но еще раз я вас хочу успокоить, что это не самая страшная форма. Не нужно паниковать, если вы там не нашли какой-то код или какую-то трудовую функцию. Спросите у наших экспертов в ВО, они вам ответят, в экспертов онлайн. Да? И в принципе, даже если она будет просто ну, слегка похожа, так скажем, или вы даже, может быть, ошибетесь в ней, ничего криминального в этом нету. Вот. Главное, что там будут другие перс-данные, и эти данные будут коллерироваться с другими отчетами по перс-отчетности. Екатерина? Ну вот, мы подобрались уже к ожидаемому концу. Вот заново наш чек-лист да, 2021-2022 года. Расчеты 2021, да, как с контрагентами, так и с бюджетными, небюджетными государственными фондами. Соответственно, отчеты... Мы тоже не забываем. Годовая инвентаризация, сделали, закрыли, забыли. Проверка нормируемых расходов, учет праздничных расходов, проверка резидентства отдельных работников, выплата зарплаты, изменение законодательства 2022 изучаем и еще будем изучать и будем добавлять еще. Uh -huh. У нас эта работа ежедневная креативная, поэтому еще даже в начале 2022 года все это будет пополняться, обрабатываться, дополняться. Изменение учетной политики. Кстати, не сказали вам, что не только материал есть о том, что изменить учетной политики, да, но и бланки а, учетных политик. Конва как бы общая, да, которую вы можете взять за основу для разных систем налогообложений, даже, по-моему, для разных видов деятельности. Да, да, да есть производство... примечания в бланках, то есть бланки активные, может быть. Прочитать примечания и, допустим, изменить под свой. Да, под, ну, ну, под свой тоже есть. А, о смене режима налогообложения, думаем последние дни, да, и планируем дела на начало 2022 года. То есть берите наш чек-лист за основу, добавляйте туда индивидуальные задачи. Надеюсь, вы там, может быть, с коллегами обменялись каким-то опытом по поводу того, что делаете к концу 2021 года, если вдруг мы что-то упустили. Мы сейчас обязательно, кстати, посмотрим это. Ну, в общем, дел, как всегда, да, не в проворот. Мы, мы с Еленой и вообще от всего коллектива «Мое дело» бюро поздравляем вас с наступающими праздниками, желаем прежде всего здоровья, успехов в личной, в рабочей жизни и прощаемся с вами до, наверное, уже следующего года. А вы, напомню, не отключайтесь, потому что если вы задали вопрос в онлайн-чате сейчас нашего вебинара, то вам на него обязательно ответят Вопросы недо... ну, в пределах разумного времени да конечно не останется неотвеченным подождите эксперты наши на линии ну, восп... мы да мы, мы тоже видим. сейчас пойдем обязательно посмотрим что вы писали что нам учесть и как нам стать лучше в общем до встречи в новом году да, до свидания До новым году